Русские возвращаются домой, как говорится. Налейте водочки. Мы домой летим. Летим, ладно, прям над океаном. Все время говорю море, а это все океан. Дом, милый дом. Ах, Россия. Аэр, Внукова. эконом-класс. Блин, я думал, у нас хотя бы там комфорт плюс. Ну ладно. А, смотри, сколько внуково. Все во внуково хотят. Русские возвращаются домой, как говорится. Налейте водочки. Мы домой летим. Че, не слышишь? Водочки, друг мой. Водочки. Ага. Мы домой возвращаемся. В Мальдивы. Идет самолет на посадку. Сбоку. Так, и куда он там? Сингапур, Айрланд. Ну, все, приземлился. Все в порядке. Внуково. Наконец-то. Только это еще не Внуково, а только вылет во Внуково. Аэропорт. Возвращаемся домой. И вот он наш, Азур-Айр. На нем полетим. Ремни безопасности застегнуты и затянуты. Спинки кресел в вертикальном положении. Столики убраны. Подлокотники опущены. Желаем вам приятного полета. Сейчас на взлет. хотят хлопать. Ну все. Летим, ладно. Прям над океаном. Все время говорю море, а это все океан. Все прям высоко. продублируют. дамы и господа наш самолет проведет посадку осадку в Москве аэропорт много имени авиаконструктора Андрей Николаевич Ямирев Температура воздуха в районе аэропорта плюс 6 градусов московское время 20 часов 43 минуты ну и конечно же дом милый дом как говорится ехали ехали на далеко автомобили из москвы в сочи и приехали Ах, россия щедрая душа